Спасибо вам. Uh, uh, все вам это время шла вам. трансляция на канале в YouTube, и там поступили вопросы некоторые от uh, подписчиков. Значит, вот вас спрашивали, кто для вас был ну, как бы, uh, образом таким, который вас uh, сподвигал на борьбу, то есть на кого вы ориентировались? Вот, может быть, из других политзаключенных или из каких-то людей, которые ранее, до этого боролись там с режимом, то есть что вам помогало? На кого ну, вы считали дела? я занимаюсь громадской працей 6 юнацких годов, фактически с 19-ти и мы это начинали, когда можно сказать пафосно, борьбу за Беларусь еще на початку 80-х, 81-м, 82-м годы Мы начинали с Мы начинали разговаривать на белорусской мове, мы начинали пропагандовать белорусскую культуру. Мы э, налаживали контакты с такими же молодыми хлопцами, как мы, в других городах, а я учился сейчас в, в Гомельском университете. Ну и фактически с тех часов, вот это моя громадская адзина, она не кончается. А Пошли 20 лет я занимаюсь обороной правов человека. И в этой галине, в громадском активизме, безумным авторитетом для меня является такие чешский былый диссидент, а потом и президент Чехословакии Кваслоу И он сидел 35,5 годов, это было в 70-е годы, и в той час, когда была могутная советская машина, когда это советские краины, такие как Чехословакия, Польша, они все заявлялись такими сателлитами Советского Союза, был могутный военный блок, Краин социалистической как тогда это называлось, и мало кто мог поверить, что эту систему можно изменить. Тем не меньше в восемьдесят девятом году были полезнивлены Васлав Гавел, и он стал президентом Чехии. Он начал ее. Те демократичные изменения, которые отбились в Чехии в наступные годы, и за вот, Амаль а уже сколько-то годов прошло, маль 30 годов за это 30 годов, конечно, Чехия изменилась, это уже совсем не та краина, какая она была 30 годов тому, а у нас в Беларуси все застоится по старому, а, К сожалению, Чехия, Польша, Прибалтика все ушли вперед. Вот это есть ага. наша основная проблема, мы застыли где-то, значит, застали, застряли в этой неизменности, и, конечно, это великая проблема, и хотелось, бы как... над этим уже снова пошли думать молодые люди, а мы со своим опытом после 30-ти годового, фактично, смагания за Беларусь, ну, допомагали бы, и, конечно, я еще э, протягиваю свою деятельность, а не склау руки. А вы кем являетесь, скажите, правозащитником? Я да? являюсь старшиней правооборонщика Центра Весна. Есть такая организация в Беларуси, которая обороняет правы простых людей, и громадских активистов, и политических активистов, и простых людей. А еще вопрос: Вы знакомы с Хельсинской группой? Там прозвучал такой вопрос от украинцев. Э, с украинской Хельсинской группой. Ну не знаю, возможно, не просто украинец. Спрашивает, он сказал, что знакомы ли вы с Хельсинской группой? Я знакомы с богатым, с кем-с правоборонцем, с коллег, с разных правоборонческих организаций. Як, натурально, что в Беларуси мы все даем один одного. И у нас есть белорусский Хельсинский комитет, а в інших странах есть так само Хельсинские комитеты, эти Хельсинские группы, за которыми мы э, с мерковываем проблемы, потому что часом я не вельми подобное. Вось, и работаем. В Украине у нас так же много партнеров, сябров, с которыми мы работаем в разных городах, в разных организациях. И в Киеве, и в Чернигове, в в Одессе, в других городах, в Харкове. Вось. И, конечно, мы, э, мы допомогали украинцам, когда там были тяжкие часы. Вось. В 2016 году наши волонтеры выезжали туда, в Харков и работали с беженцами. Э, с перемещенными лицами в Украине, ось, мы там помогали, как э, могли, э, хотя, конечно, и много учим нам, украинцы, помогают свои, своим опытом, своими некими ось, э, працами, и э, мы в добром контакте, а украинцы скажут вам, дякуем, крутой, крутой мужик, говорят. Да, вот еще такой вопрос по поводу раз того, вот как раз вы оцениваете ныне, нынешнюю ситуацию раз и раз с правозащитным центром весна, то есть вот дело РЭП сейчас, власть раз активно раз наезжает, раз то, раз. то есть вот динамика с 80-х годов и сейчас, то есть когда вы, можете сказать, были лучшие времена, то есть когда вы свободнее всего себя чувствовали, и как сейчас оцениваете обстановку? Совсем все плохо или еще что-то делается? Вот жива весна, вот что там, люди работают, но не с не то, каким что, давлением? Не влезешь да. на то, что у нас нема регистрации, это можно нам отвести? Тут протягнем, тут трошку тише. Не и на то, что правооборонитель Центра весна заявляется незарегистрованным уже 15 годов, а в 2003 году у нас забрали регистрацию в Министерство юстиции, с тех часов мы працуем без регистрации, мы не сдаемся, мы протягиваем свою работу. Вось, и мы делаем ее достаточно активно, в разных направлениях, и мы не собираемся сбиваться. Я и мои коллеги, мы настроены протягивать свою работу дальше. А про Тутбай задали вопрос. Сказали, спроси про Тутбай. Ну, ситуация, в принципе, в Украине достаточно тревожна. И вот эта криминальная справа, справа Белта, которая накирована Тутбай, Тудбай, супружественником Белопан, некоторых других журналистов, которые были вот все собранная в эту справа, яка умовно называется справа и Белта, это, конечно, тревожный сигнал для всех нас, и мы бачим, что влады рыхтуются до серьезной электоральной кампании, это выборы парламентские, это президентские выборы, и этой репрессии я особо связываю с этим. Но ну, я бы тут не не полохался, потому что ну, как так перфразировать, примоку-то на сполуханных воду возец и под зад вот. нам не требо бояться этих проблем, а требо сопротстять этим проблемам и сопротстять этим проблемам мы можем только солидарно, свою солидарность. То вот, когда мы разом, когда мы бороним один одного, когда мы выступаем один за одного, когда мы гучно говорим про ты я проблемы, какие улады створяют для нас, ну тогда это да и эффект. Так и в этой справе тут бая, я не думаю, что это некая катастрофичная ситуация, это просто ясный сигнал белорусским незалежным журналистам, что улады э, не любят их, улады спробуют взять их под контроль, улады пытаются повысить уровень страха в нашем грамадстве, нам не нужно поддаваться на эти провокации, нужно далее делать свою работу. Такой вопрос. А какие основания власть предъявила, когда забрала у вас регистрацию? То есть почему они вас не зарегистрировали? Что они вам сказали официально? Ну, на т часы это была целая кампания, накированная с неурадовых организаций. В Беларуси в 2003-2004 году было зачинено около 400 неурадовых организаций. Это была целая кампания. И тем ликую наш правооборонщик Центр Весна. А причины, по каким зачиняли организации, были вельми разные. Вот. Это, неистотное. Короткий, проходку, да, это не истотные. Короткий то Будут ли на выборах наблюдатели от центра весна? на этих? Мы будем назирать на выборах, или формат назирания мы еще будем обмерковывать, как это будет отбываться с тем, как... Но наша задача так само не поставить на под репрессии. Треба думать, а -а -а. каким был формат небеспечный. А какую помощь, какую поддержку вообще человек может рассчитывать, получить от центра весна, обращаясь туда? Ну, это, то есть простой, вот активист какой-нибудь, да, вот он пошел на акцию, например, Нидер марш, выразить свое мнение, что у нас дискриминация происходит. Его задержали, отвезли это на сутки и влепили большой штраф, там 20 базовых, к примеру. А на что он может рассчитывать мы шукаем сродки какие могли бы компенсовать вот такие страты сбоку громадских активистов и простых людей и это робится разным чинами шляхом так называемый так званой талаки коли обвешается сбор сродка вось мы шукаем так сама коли больше серьезные справы криминальные справы тады шукаем адвокатов, которые могли бы, яке были бы готовы браться за эту справу. Так что мы, конечно, стараемся, мы поведомляем про это международной супольности, потому что вельми важна реакция так само международных организаций и держав на такие порушения правого человека. И белорусские влады вымушены до их прислуховываться. Тут вот этот тиск, и он так само вельми важный, информация вельми важная. Тому вельми важно, когда э, стараются такие выпадки, поведомлять про их и незалежное Прессии и правооборонцем с тем, как мы ведали про их. Хорошо. Спасибо вам большое, Олесь. Извините, что задержал, Тоже батарея разряжается. Поэтому стрим заканчиваю.